Приветствую! С вами Сергей Бердачук. В этом видео я хочу рассказать, как быстро настраивать рекламные кампании, чтобы они более эффективно приносили клиентов. В плане того, что мы работаем не только по высококонкурентным фразам, а дробим наши рекламные кампании на множество мелких рекламных кампаний, которые будут включать в себя саму компанию, которая ведет на конкретную подающую страницу. Какая-то проблема у клиента есть, мы выбираем группу фраз. Это обычно около 200-300 тысяч фраз. Именно тематических, узко направленных. В данном случае проблема, как убрать второй подбородок. Делаем под нее продающую страницу, делаем опорное объявление. Вот продающая страница посадочная, которая описывает эту услугу. И опорное объявление должно включать в себе все настройки основные. Наша задача его склонировать, то есть сделать под каждую ключевую фразу отдельную группу. Группа должна быть одно объявление, как минимум лучше два объявления. Ключевая фраза, четко подходящая под группу. Для этого предварительно мы собираем ключевые фразы тематические. Наша задача из всего нашего симматического ядра сделать группировку это брать ну, вот, примерно около 200 фраз. Тут, тут у нас 150. Вот 150 фраз, которые мы в работу. На основе этих фраз мы создаем заголовки. Заголовки Здесь автоматически прописана формула, чтобы первое это сделать автоматический заголовок, второе это же вручную копируется из этой колонки в эту, и копирайтер просто проходит и правит эти тексты, чтобы они максимально попадали в ключевую фразу. То есть наша задача писать объявление максимально попадающее в ключевую фразу. С какой-то, например, способы убрать второй подбородок. Так и прописано. способы убрать второй подбородок. У нас здесь в заголовке должно быть. способы убрать второй подбородок. Далее, прописывается сам текст, текст в принципе можно особо не менять. Важно именно заголовок четко прописать, прописать ваше уникальное предложение, призыв к действию. Что делаем дальше? Мы берем программу Direct Commander, в нее выгружаем вашу рекламную кампанию. Вот она выгружена. Здесь есть пункт приложения, экспорт файл. Выбранную кампанию. Берем всю эту выбранную кампанию, экспортируем ее в формате формате Яндекс.Директ. Экспортируем теперь можно открыть это в excel в принципе есть уже шаблон то есть видно что название группы название ключевая фраза минус словами заголовок остальное все нам надо будет скопировать берем наш опорный список выделяем его всего и копируем копируем скопировали и вставили его в название группы и ставили ее в фразу теперь нам надо скопировать таким вот номер идентификатор группы не копируем, оставляем пустой блок скопировали номер идентификатор группы оставляем то же самое идентификатор объявления оставляем тот же самое нам надо прописать заголовок заголовок мы заранее подготовили тоже его копируем и вставляем в Excel файл вот сюда ставили дальше берем выделяем смотрим сколько у нас там всего записи 162 Выделяем текст до конца блока и тянем весь этот блок, остальное копируем со всеми ссылками, со всеми настройками. У нас уже готовое объявление получается прописано. И сохраняем. Теперь можно этот файл обратно импортировать в программу DirectCommander. Выделяем это компанию. Приложение, импорт компании из файла. Выбираем компанию. Выбираем импорт в текущую выбранную компанию импортировать и проверяем там у нас одна фраза совпадает и удаляем что удобно у нас получается все группы они четко видно группа фраза объявление если мы пока смотрим у нас вот какой то фрагмент выделю у нас видно четко что объявление релевантно именно вот например брать второй подбородок отзывы видео цена кликабельность таких объявлений будет гораздо выше теперь наша задача обратно их отправить в компанию и отправить на модерацию. С вами был Сергей Бердачук, сайт проекта Больше большепродаж.ру. Если вам надо продвинуть сайт, помочь с настройкой контекстной рекламы, есть здесь формочки для обратной связи, записывайтесь. Я готов помочь вам продвинуть ваш сайт, настроить воронку продаж и получать еще больше и больше клиентов. Удачи вам!